Чертинка, тебе нравится наш детский сад? Угу, очень нравится! А тебе, Сахарок, нравится наша воспитательница? Ты смотри, ты видела, какая у нее прическа! Какая она у нас красотка! Да, видела! И она очень доблая! Она нам разрешает играть в песочнице всеми игрушками! А когда укладывает спать... Или кто в школе? Учительница. Они же тоже бывают добрые. <сёк> Пойду сообщу новость, девочкам. <сёк> Смотри, Сахалок, наша воспитательница идет. Погоди, у тебя вот здесь песочек. Погоди. Вот так. Вот так. Все. Чистая красотка. Ну что, мои крашки, вы уже наигрались? Я хотела сообщить вам одну новость. Мне придется уйти. Как уйти? Почему уйти? Будет вам сказки читать, песенки петь. А, да, кстати, а вот и она. Привет, девчонки мальчишки. Посмотрите, вот и наша новая воспитательница. Надеюсь, она такая же, как и здесь на рисунке. А чтобы узнать, нам нужно ее открыть. Сейчас мы откроем, чтобы девочки у нас не скучали. Чтобы они не расстраивались. Нам должна попасться очень хорошая воспитательница. Смотрите, здесь лампочка, свет, камера и девочка. Она, наверное, актриса. Будет обучать наших девочек актерскому мастерству. Сейчас мы точно узнаем, что это за девочка. И понравится ли она нашим деткам. Здесь у нас наклеечки. Поехали дальше. Сейчас будет наша первая подсказка. Я надеюсь, что нашим девочкам она должна понравиться. Ой, такая девочка нам еще не попадалась. О, пертинка, смотри, какая она яркая. Вот это да, что-то интригующее. Смотрите, такая оранжевая бутылочка. А здесь сиреневая крышечка. М -м, вся блестит. Очень классная. Интересно, интересно. Посмотрим. О, какие босоножечки, смотрите. Слушай, давай один босоножечек тебе, а второй мне. Давай, побежали. О, вот это размерчик. Явно великоват, правда? Да, ну ничего и так походим. Тик, тик, тик, тик. Ооо, какие они удобные. Побежали, побежали, кто первый, кто? У нас еще одежда. Она наверняка еще поярче, чем наши босоножки. Ну-ка, сейчас откроем нашу одежду и вы уже наверняка убедитесь. И Ой, какая красота! Посмотрите, какой классное платьице! Оно у нас здесь с сердечками, розовые, сиреневые сердечки. Вверх, весь такой блестящий сиреневый. И с такими вот золотистыми полосочками. Очень красивая. Я уже жду, не дождусь самой девочки. Ну как, я тебе гламурненько? Ну дай мне еще попробовать. Я тоже хочу померить. Нет, подожди, я тоже хочу поносить. Оно мне так нравится. Ну дай еще я померить. Ну сейчас, ну погоди, я только его одела. Смотри, какой красивый девочки. О -о. И все, снимаю, снимаю. Ну вот, видишь, так я его и не померила. А теперь наша девочка. Та-дам. А ну-ка, что это такое? Вау, она у нас тоже в очках, только в сиреневых. Вот вами новая воспитательница. Ух ты, вот это да, какая красавица нам попалась. У меня еще такой не было. Смотрите, какие у нее волосы красивые, блестящие. А еще посмотрите, какие у нее чулочки малинового цвета. Давайте ее преобразим. Она же у нас совсем красотка. Вот так одели. Все соединили. И еще ее обоем. Она у нас прям такая яркая-яркая. Здравствуйте, Титчерстер. Здравствуйте, девочки. Меня зовут Супер Бери. Ой, мне она же нравится. А, -а, можно, а можно я в ваше платье? такая смешная. Конечно, можно. Я завтра возьму другое платье, а это принесу тебе померить. Ура, ура, ура, пельтинка, ты слышала? Ура, ура, ура, я померю, это классное платье. Ой, вы еще такая молодая. А что же вы умеете делать? Ну, я умею сказки рассказывать, песенки петь, играться с девочками буду. А, нет, у меня еще есть способности, но эти я вам лучше сама покажу, чем рассказывать буду. Давайте проверять мои способности. Ныряем в холодную воду. Нет, я цвет не меняю. Еще в теплую воду, чтобы согреться. Цвет я не меняю. А еще посмотрим, что я умею. Плакать. Наша девочка умеет плакать. О, как далеко. Но я надеюсь, в детском саду ей плакать не придется. Ха -ха -ха, смотри. Она такая же плакса, как и ты. Кто? Я? Я не плакса. А? Я не пракса. Ага, а вчера кто ревел? А, а вчера не считается. Ну что ж, Супер Биби, вижу, вы девушка ответственная. Будете хорошо смотреть за моими девочками. А я через месяц вернусь. Ну, всего вам хорошего. Счастливо. Девочки и мальчики, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Потому что в следующей серии к нам в детстве Ребята, давайте теперь посмотрим, а кто у нас победитель? Кто у нас выиграет очередную куколку Лол? Вставляем ссылочку и нажимаем «Мне повезет». И это будет Алиночка Титова. Я участвую в конкурсе. Поздравляю тебя, Алиночка. Я надеюсь, у тебя есть уведомление, какую куколку ты хочешь. Алиночка, свяжись с нами, пожалуйста, по электронной почте, а ссылочку мы оставим внизу под видео. Поздравляю!